ничего просто почему-то разъединился у меня телефон видимо у нее такие большие возможности что она может разъединить мой телефон о котором мало кто знает практически никто не практически никто не знает о другом телефоне а сотом нет о сотом не знает никто кроме меня мы как-то сахуянные искусственные которые в как, как настоящий. Быстрее. О, не хочется, как быстро тысячи обратно Так вот, давайте 10, если бы ну. Или вам надо, чтобы я обязательно послал всех нахуй. Че, знаешь, я пока вот, не знаю, что там, чифер или купчик, блять, я хуй знает, как, но ну, ну, как бы окей? Можно я это попью? <laughs> я думаю, можно. Спасибо, я не буду спрашивать. Хотя уже спросил. <laughs> Сука, пиздец. Ну, то есть, если я буду вот так разговаривать и не показывать свое супер красивое лицо, не спящее, Это подписчики, вот, мне интересно, чтобы O444, это хорошо. Все-таки немного растут, даже если смотрят на мои, блядь, рваные носки, репкерл, да, и рваные шорты. Не знаю, даже как называется, честно говоря. 4500, неплохо. Давайте сейчас проверим, если ебало я свое покажу. Ну, у меня вообще-то лицо, но некоторые его называют ебалом. А некоторые даже недавно и давали. Вот, и, блядь, ебало нормально, так что я, блядь, прохаркался. Не говоря уже о том, что... обо всем остальном. Ай, блядь, ну ничего, прорвемся, я думаю, блядь, с божьей помощью. Да, я все еще не спал, знаешь, от года. Где-то с года, наверное, с 2012-го, типа того. Я могу очки снять, чтобы не думали, что, ну, вот такой, как я есть. Я не знаю, как Миша Крупин. Давайте сделаем флешмоб. Типа, блядь, фотки в кровати, как только я проснулся. Ну, и как бы ему, блядь, не впадло, блядь, про это говорить. Про всю хуйню, блядь, в каждом твите, блядь. То, ну, как бы, Миша, я к тебе хорошо отношусь, но не до конца. Ну, ты меня понял, что я к тебе хорошо отношусь, но не до твоего конца мне дело вообще. Кто-нибудь нормальный хочет со мной поговорить, тот, кого я знаю? или вас всего, блядь. Из пяти тысяч человек нет никого знакомого. Я знаю, кто, кто со мной не может разговаривать, имеет, имеет возможность, но не может. На шлюху что-то, что мне интересно. Бля, как эти тебя уважаю. Ой, ну это хоть ладно, такое я отвечаю. Кэти переживает, за тебя пишет она лучше. Но вот единственный человек, кого бы я сам пригласил бы в прямой эфир, но, к сожалению, я заблокировал заблокирован, я везде, ну, вообще везде, я не говорю про WhatsApp и, блядь, Instagram, Twitter, хотя, кстати, в Твиттере еще не пробовал мне <laughs> писать чисто, но мне, ну, да, где Коваленко или Димас, в смысле Коваленко или Димас, а <laughs> я думал, где Вакуленко, <laughs> ну, я так немного плываю, знаете, но бывает 8-5-4. Бывает просто 8-5-4, сейчас скажут, что он точно что-то сожрал. Окей, я много чего сожрал в своей жизни, сука. Ой, господи, пойду, наверное, еще что-нибудь сожру. Ну, посмотрите, а ебало решает, да, как бы, 5500 уже. Я понял. Или его ебало решает, извините, что он у меня висит, может мне снять и там что-то, бля, с ним не то. Но мне такие, ну... Кто-то висит дома, <смех> не только он, да хуя кто висит, я вообще люблю картины, поэтому, если, это я лучше у своих художников спрошу, потому что я большинство художников так, короче, под чем-то по-любому, я, да, только я даже сигареты, по-моему, на ну, штуку пять сегодня укурил, ну, как обычно, под винтом, бля, может, это был винт? Если вам нужны лекции про наркотики, то, блядь, это, это ко мне. А если, ну и вообще, если вам нужно вылечиться от наркотиков, не вылечиться, а хотя бы тормознуть, ну, типа хотя бы взять паузу. И дай бог, чтобы она было гораздо дольше, чтобы была эта пауза. Ч, свежак? Ну, Анатолий Володь, вот, правда, прям, прям прям свежак, чё, прям свежак, не видно, что я, ну, типа, там, бухал ну, я был где-то там, где-то, не знаю, где. Ну, то есть, ну, я не употреблял, но я бухал, как бы, блядь, не дул шары, как, блядь, это сейчас стало модным в Москве, а в некоторых заведениях, которые постоянно один шар берут, другим загоняют, и третьим догоняются, блядь, ну, и пизда сосудом, где, Немного разбирающейся в этой теме, просто, ну, для меня плохо слышно тебе, блядь, ну, ради тебя сходи за наушниками, окей. Ну, то есть ничего, что я, прежде чем выйти в этот эфир, мне похуй, в чем быть, похуй, какой ракурс у меня, блядь, на мне, я просто в чем выхожу, в чем хожу по дому, и в том выхожу, блядь, в эфир, извините. А, а вам плохо слышно, вам, вам реально, сука, плохо слышно? Почти шесть тысяч уже. Уставший ведь, согласен. Тогда мы сделаем немного потемнее, да, поинтимнее обстановку. Окей? Okay? Блин. Ну вот эти, конечно, строители. Серьезно. Но я их называю Хуаном, поэтому оказались так себе. Поэтому будьте аккуратнее со строителями. Я просто тоже занялся ремонтом. Ну, не буду сейчас а искать себе, блядь, рекламные предложения от ремонтных компаний, хотя я могу это сделать, и, в принципе, они мне, они мне нужны, но просто уже, о, 6 тысяч, о, о, о, -о. Ст становится, блядь, серьезнее, нахуй, и здесь тоже, потому что, видишь, кисненький, пиздец, это значит, что я, ну, пиздец, торчу, ничего страшного, что они у меня с рождения, и они ли чуть больше, чуть меньше, у моей, ой, сейчас я посмотрю, что собак, что она там делает. Что моя собака делает с моим садовником? Не изменяет ли мне моя собака с садовником? Ну, как бы... Ну, вроде нет. Фу, слава богу. Алкаш. Ну, вот лучше быть алкашом, наверное, да? Чем, блядь, ебать такую шлюху из Екатеринбурга и проебать такую охуенную телку из Москвы, насколько бы, чтобы... Что бы там тебя в ней не устраивало, согласен, да. Лучше быть алкашом. Пойду, наверное, бухну, на то, я ты меня даже, И если что-нибудь найду. А думаю, что найду. Ян, хочешь, приезжай в гости? А, нет, извини, угостить нечем. Есть вино только. Ты не любишь вино? Не, вино я не буду. Под вином я просто плохо трек пишу. А, вот это я знаю, ты пьешь, да? По-моему, а нет. Виски для тебя это слишком жирно. Окей. Но для меня нет. И как бы мне не нужно. Ну, то есть я люблю другой виски, но если в холодильнике есть вот этот, чтобы снять стресс, я всегда рад. Но иногда бывает нужна, конечно, я она. Вы извините, да, я побухиваю алкоголик. Но знаете, у настоящих алкоголиков алкоголя дома не бывает. Потому что он весь выпит, блядь. Угу, угу. Что за виски? Да какая-то хуйня, блядь. Я ж хуйню пью обычно всегда. Не то, что вы все. Сука, биздец. Сейчас можно, блядь, правда. Ебать-ебать вот алкаш, хорошо. Но виски лучше, чем, наверное, мифедрон, шары, спайсы, кокс что еще там вы употребляете, вот, а, хорошо, чем ксанокс, чем, блядь, вот по этой, вот туда пойти или, или, или в какую сторону? Я, наверное, сначала сбегаю, быстро банга приму, ладно, ксаноксом закинусь и вискаря дарю, так можно? Вместе это совместимо? Нет? Окей, тогда ладно, наверное, сначала вискаря, дядь, привет, Привет, доброе утро. Просто те... Нет, не водки точно. Не настолько все плохо. Это я просто понтанос вот хотел, что у меня как бы, ну, бутылки, есть в холодильнике, блядь. На всякий случай это для. Чтобы, чтобы вообще. Чтобы выпить всю просто литр или спать. И на свай, ебано. Ну правда, на свай надо вот, блядь, вот у тех ребят спросить, которые вот он, вот тот дом строят, понятно? еще секунд 6 все готов а вас по его 6 еще секунд 6 до да? через обычные виски с обычной колой как есть и я что-то подумал, что вообще больше не буду очень следить за базаром, потому что, из ну, тем более за поступками, но в первую очередь за базаром, потому что я рейдер, как бы, а они а не отступник. Сейчас, секунду, мне надо благовония зажечь. вас быть не бегаете искать по всему дому сейчас сигареты найду главное все но это не самое главное конечно но это они могут быть просто очень далеко мне просто идти в другой конец своего особняка я охуею блять может в этом пальто есть бабскую и представляете есть а это Айкос, блядь, извините долматов да это я да да да, да. Сигарет на первом этаже. Ой, извините, я промотался, что у меня два этажа. Все же, же думали, что у меня такой длинный вытянутый одноэтажный дом в апрелевке. Нашел сигареты, уже зажигалку вижу, работает, да, вроде. На второй промотал с возьму. все, иду, иду с вами разговаривать. Сколько? 600. Окей. Окей, ну это уже что-то хотя бы до 600 поощаю. Сейчас только дайте отдышаться, еще разочек. Фу -фу -фу. Что, по-интимнее сделать все? телочки, вам как нормальная так или сильно бледный. или может, что-нибудь подвести там где-нибудь. Хотя меня уже, под... знаете, кто кое-кто пытался подвести, ну, но... пока никто, конечно, никого не подвел. Но подвести кто-то кого-то подо что-то может, блядь. Правда. Ну вот серьезно, за все, что, блядь, мне сделала, блядь, эта баба. Вы понимаете, да, это пизда, да, я забыл, я забыл поправиться. Что-то не хочет. Ну, сам, я не скидываю. Окей, вот моя, вот моя правая рука, а левая держит телефон. Можно я приколю? Я думаю даже заслуживаю после этого буквы нет? не хотите смотреть эти мои беспонтовые эфиры не смотрите это и вас ну, что-то меньше -то. а плохо слышно честно это я услышал Тогда я прошел за наушниками искать из их извините когда я хожу блядь, и туда-сюда что-то двигаюсь я не, не читаю комментарии в это время а наушники порой сложнее найти, чем, знаешь, бывает, как иголку в стоге сена, так что пока ноги. Ну, Но это куст, вы знаете, да, вы знакомы, его зовут Андрей. Блядь, даже на второй этаж уже так падли подниматься, как, блядь, скрипционит у меня поднимался на четвертый в доме, в предыдущем, правда. Скрипы, ты не хочешь со прямой эфир выйти, ты же, ну или потом как-нибудь, вообще просто, ну обозначить там, что между нами, потому что я там что-то мне тебя пиздил, там в прошлый раз ты мне, что-то, блядь, там позвонил, по-моему, или я тебе даже, может, позвонил, извинился. Блядь, где наушники, типа. Блять. Mm -hmm. В конечном итоге, я кажется, внизу его выключаю, вот это, вот. это будет мой стиль. Если это будет так, то это будет мой стиль, что блять. Я, я не на второй этаж, а в конечном итоге Найти их на первом. Donc c'est Посты внизу и там общаюсь везде на каком-то пол. Все <реш> норм. А ты не видел? видел наушники мои, нет, черные такие, там не раздевали? Нет, не был. С собой ли было? Не? Да? Да. ты, это не у. Мы поехали, ты сделал с собой. Ты уверена? Да, потому что ты сказал мне что наушники, и мы забирать. А в а, принципе, я, я спросил, в чем я был, <со> -то, то, Что я Нет, спасибо, да. ты просто я рубашку. Ты просил время принести на век в прямом офисе. Вот, наверное. Так. Сейчас я так и не могу вспомнить, я наушники. Не могу говорить научными как, блядь. Всю жизнь еще наушники но ну, не всю жизнь вот, ищу. Сколько еще, столько еще. Короче, не знаю, не будет звука лучше, как слышно Сейчас нормально же слышно. Просто я заебался искать наушники. Нормально, просто палец вверх поднимите. Ну просто в наушниках все как-то даже для меня как-то более приватно происходит. Блять, сейчас я поищу какой нибудь спрошу другие. Где-то даже были Кайтины блядь, наушники я не знаю, по-моему, то у меня здесь. Сейчас найду. Нет, я точно не вспомнил. Что я ходал другой. Хуй там. Слушай, а как можно сейчас наушниками научниками послушать, ну, типа, по айфонам пообщаться? Не знаешь? У тебя есть обычный роман, который шизоровой, типа, обычный? Уж будь любезна. Не, у меня, у меня одни штаны такого, вот эти, которых я дома хожу. Сейчас, да, да. Прям штаны или шорты сойдут? Блять, как же это сложно все. Я понял, я найду сам надежду, сам найду, и без домашних покрытий, Странно, да, какая-то девушка у Гуфа в доме, и его, вроде только остался и особо и не страдает. Вопросов да, дохуя. Ладно, но ну и в принципе для О, 5000 тысяч было. Просто там уже было вообще какой-то момент. А это, видимо, из-за девушки, да, которая появилась. Будем пока ее так называть, но... На кухне наушники точно, вот, блядь, если я их сейчас найду на кухне, то... Я не знаю, то... Тому, кто это написал, скажу спасибо, бля. Нет на кухне наушников. Вот кухня, вот она вся. Мне кухня особо не нужна, не, не готовлю, блядь. И никто, в принципе, да. Но вообще в принципе, никто из моих девушек не, <свят> не готовил. Не знаю, будет ли готовить... И будет ли такая, которую я разрешу тебе приготовить еще, знаете? <свят> Потому что я все подряд не ем. Ха-ха-ха-ха, you know what I'm saying, сука, посмотрим, ну, короче, ладно, я с Яной Шевцовой уже как бы для нее на сегодня хватит, это бед, ну, сейчас в телочку спустится, я думаю, и еще к саду не могу найти Тежафлю и не могу... Не, не могу, не могу чуть-чуть найти. А, Ой, ну хотя бы знайте имя теперь. Коля, а мне ничего не надо на самом деле, я все здесь. Извини, пожалуйста, что я спалил твое имя. На всю страну практически, на все тысяч человек. Не нашел я, короче, то, что ты искал. Зато... Зато то, что не искал, нашел, ты уж пиздец, то, что нашел. Слово альбома стоит. Не то, что трака. Ладно, давайте потихоньку откладываться. Не нашел я наушники, чтобы, блядь, вы меня слышали кристально чисто. Хотя старался, блядь, правда их найти. И сразу шесть тысяч человек такие, а, сестра, да, нет, это, может, это не сестра все таки может, это какая-нибудь другая Оля. Да. Какая-нибудь такая лютая Оля, которая хуже Яны, ради которой я бросил Кэти и к Яне, ну, специально, чтобы, чтобы остаться с Олей. Может, так? Заебашь пару строк новых. Но не так же будет что я не могу поставить на целый я поставлю Фу, как вы меня заебали на ну, это в хорошем смысле слова если бы не вы то одним этого бы не было всего не заебали меня другие блядь, люди в плохом смысле слова вот интересно если ну, например так сделано будет слишком... а, а на том телефоне мне нету сейчас я попробую а, вот все я бы хотел показать. Так вот, это, ну, давайте уже на этой пизде закончимся. А, про репаблик, Антон, пожалуйста, напомним мне завтра. Не Антон Саваш, а Антон Линг. Окей, Антон Линг. Про, просто про републик что я хотел бы про один такой достаточно известный, я думаю, кончен еще один прямой эфир. И я, ну, короче, то, что меня сегодня спасало весь день, это мои прямые эфиры, я их не пересматриваю, уж поверьте. Вот, его, вот я сижу и думаю, чай или вискарь? Чай или вискарь? Ну, то есть, чай я сам себе наливал, это я тоже сам себе наливал. Но может все-таки день начать, то есть, закончить вискарем и, или проснуться и пойти дальше с, с охуенным чаем. Бля, без наушников так неудобно. Слышь, правда? Еще. Ты не найдешься, как просто бросил, где только где только я могу бросить. Я сделаю, порошочек. сделай, пожалуйста. Мне так обязательно. Только, честно говоря, сейчас я отключу звук, или он не отключается, никак здесь. Мне кто-то пишет, чай пей, чай, чай, чай пей. Я говорю, может, виски, может, может, дать чая выпить. Они говорят, все пишут, чай, чай. Короче, рэперы все спят, да, и даже в 5 утра, и в 6 вечера. То есть все абсолютно рэперы. То есть я с чистой совестью, то есть перед рэперами у меня ни одного косяка нет, я, лю... я иду спать, да? Да нормально делать такое, все хорошо. Значит, никто меня почему-то на эфир не зовет. Если завтра кто-то позовет на эфир, вы мне передайте как-нибудь здесь, когда я буду в своем завтрашнем эфире. Что меня тот-то вызывал на прямой эфир, а я типа спал. А потом я его вызову, и мы им поговорим, или по-доброму, или выясним что-то. Я не собираюсь. Да, я только проснулся. Хлоп. Сейчас на работу пойду, секретар вот секретарь, что там делает кофе. Вискак ты. Вот, вот знаете, можно прочитать, блядь, 100 блядь, советов, блядь, выпить чай, и один совет, если мне сказать, выпи вискак, то, наверное, я выпью виска, а я все таки окей, и, и решу это самое. И то, что я советую своим пить мне чай или, блядь, пить мне виски, это я шучу, опять же. А бывает такое, что я и шучу. Может, по черным, но шучу, блядь. Я в 40 лет, я разберусь сам, что пить окей. Сыка, я буду сейчас, блядь, с вами советоваться, вас, блядь, полтора миллиона подписчиков, а вы, блядь, всего шесть тысяч, блядь, человек смотрите на меня. Думать прям при вас, прям достать косяк, чтобы меня приняли завтра, блядь, но это я не могу. Если думаю, то где-нибудь за пределами этого участка, то уж точно, а я вообще, я думаю, блядь, лучше не в этой стране, окей? И вас что-то сразу все больше становится, блядь. Я ебал просто. Вам, блядь, ну типа реально, вы прыгаетесь от того, что, блядь, я ругаюсь, блядь. Мне, мне не по кайфу ругаться. Пиздец, блядь. Че правда, блядь, без 40 лет, если чай или виски, блядь. Да какая вам ху -ху хуй разница, правда, извините. Прямо около дома Ольги Бузовой я живу. Так точно. Прям напротив. Вот, вот я смотрю вот из окна, и у меня прям Оля мне машет. Оль, привет, ты, кстати. От, от, ну, от нас, от всех, как бы хуже, от всех, кого ты знаешь из нашей семьи большой. Да? Можно придать вслух? Ну, то есть, ну, скажи, что ты моя сестра, а не телка какая-то ходит, где подает молоко, здесь, что-то там не развела. От моей сестры, Оля Бузова я тоже приведу, если ты это посмотришь. Хотя ты не посмотришь, у тебя и так своих стоит, там, блядь, как точечки. Это что-то мне сестра развела, ну, какой-то, я не знаю, МДМИ, да, что там, коксы или что? А, нет, да. все, будет все будет хорошо, вот я, ну, как-то очки с ними, я, блядь, тебе бы снял свои, блядь, твои очки, блядь. данных. как хорошо сразу стало. Вот это я понимаю, сестра просто, ху. ушатала просто. Ой, давно я так не кайфовал. Подождите секундочку, приходнусь. Да, что-то злой немного. Я пока сейчас это, приходнусь я попробую. Как вам лучше Света сейчас сделать? Может темноту просто, пусть некоторые мы проходили в темноту. Сейчас просто реально сильно оставил. Ну реально пишут, хуйню, реагируют, хуйню. Ну действительно, блядь, ты, ну вот хоть кто-то согласен. На концерты приходит, блядь, хотел, Бля, ужасный кашель. Ну то есть я знаю, что такое, нормальный кашель, или ужасный. Если нахуй пошлют, не буду звонить. Хочешь нахуй послать, позвонять тебе. Просто напиши, что хочу тебе. Я хочу послать тебя нахуй, я на тебя обращать не буду внимания. Монаги, да, ебал просто попасть. Давайте, давайте. Про наркотики, ты ко мне. А можно я по в монаги хотя в без ка, я выпью, окей? Меня не вырубит, Дебил, блядь. А потом чайком ну, догоняюсь. Вот, ну, в таком порядке вас устроит. Пиздец, я в Такое ощущение, что блин, просто мир живет наркотиками. Нет, я-то понятно, Я всегда ими жил, живу и буду жить. Ой, кстати, я нашел более домашние очки. Можно я очки поменяю? Спасибо. Сейчас протру. Очки. Очки. Занимались без Если на новой они просто опять под подсалят. Можете спать правильно. Я же заебался там Не, но может быть, что-то Да. Если они оставили или кубки, то его оставили. Mm -hmm. Да не Вообще, по идее, когда нас, вчера на А что мне надо было? Вчера был спать, да? Нет, в ну, чём да, я тебя любил, я скажу. Да какая эта штука. Зима вторую пью я вот так нажигать, если не могу, мне кажется. Я Где там, где, где все эти люди, которых я так, ну, куда их... А, вот они. <свистит> <свистит> Нет, телек это слишком еще... <свистит> я что-то пока... Не готов вам показывать свое лицо, пока на приходе и еще не корнул. Короче, давайте договоримся, когда... во скажите мне кто-нибудь приблизительно, ну, там, сколько этот именно эфир уже длится, чтобы блядь, меня не было слишком много в вашей жизни. На другие много походу. А, агера там, Агера далеко вообще. Ну то есть, ну для кого как. Я могу вот как бы, знаешь. А, а для тебя далеко. Час. До свидания. Короче. Лавочка закрывается. Это опять ищем. Человек, который смотрели, и которые остальные посмотрят. Извините за немножко кодека блэка. Вот, то, что я там в темноту куда-то уходил. Там, но извините, я реально, те, кто с самого начала, и да, ну как бы, кто был, вот весь этот эфир смотрел, слушал час меня от начала до конца, там откуда ну, врубился и, блядь, реально вставил это этой хуйни. То есть не вставил себе пародина, стала во рту, я бы сказал. Вот, так что... Ну, 10 тысяч, видимо, мы в ледни не на Ну, что буду с вами? Два дня здесь тусоваться, что, Ну, пока, видимо, я стою 5 тысяч, нормально. но пока я хабаров, да, который я готов отдать бомжу. лох-лох-лох, а, гуф, давай. Тебя, ну, хотя бы немножко, давай. Ожидание Влад Гроу отменил приглашение, ну да, просто ну, я просто же самому Владу Гроу, блядь, звоню, иди диск, короче, я не на всех отвечаю, а, а буду Попытаюсь его поставить чуть-чуть своего нового трека, другого, не того, что я презентовал, чуть-чуть только, ну, знаете, как вот так, я вот так все-таки. Так что сейчас я попробую это сделать, а я, я почему-то думаю, что у меня получится это сделать. Потому что иногда у меня получится привет здорово, Стасич, блядь, хоть ты, хоть хочешь, хоть ты набери, блядь, ну вызови меня, вызови меня, а сейчас я говорю, просто, просто некоторых так рад видеть. А вот это как бы ну, один из моих, вот один из моих, блядь. На гости... <смех> Привет, бро. Так, что за телку у тебя там на заднем плане? А, вы извините, извините. Извините, привет, привет. Я вас понял. Все серьезно. Я тебе пока все новочки тоже не буду говорить. Ну, ну такие хорошие, потому что, как я понял по эфирам, блять. Из, из полтора миллиона подписчиков, из у меня нихуя фейков нет, вроде я никого не покупал, меня просто больше половины в хуй не ставят, как бы, а, а, а, а, а некоторые готовы и нахуй послать. Ну, типа, не, то, что, не то, что ты готова нахуй послать, а типа, говорит, это я тебе сказал иди пить. Вот. Ну, ну, кстати, один есть из, из твоего города. Да, мне вчера саня написал вечером. Я не сомневался, все. Дальше уже. Давай о другом, просто о хорошем о нибудь Давай. Ну, просто нас а? Ты выспался хоть, нет? Я выспался вчера, проснулся вечером. Кое-где побыл, извини меня, потусовался, бля, Попытался mm. погрустить, забыть, залить все это водкой, До воска не пошла. Пью виски, а мне все хуярит, что я под солями, блядь, что я. Ну, как бы я это не считаю, но. Ну, видишь, мед, олени, олени, всякие, они. Они делов-то ведь не хавают, братан. Майнек, да. блядь, спасибо тебе, что хоть ты меня понимаешь. Просто вот таких, как ты, я только и общаюсь без таких. а тут, знаешь, да, ну как бы у меня виски, извини, с утра. Нормально ну, все. Ну, бывает, скажи. Ну, я потому... тебе скажу, что частенько. Частенько. Вот <с> это я понимаю. Вот так, и так вот лучше вообще, блядь, ничего нахуй вообще. Скоро увидимся, бро. Когда где? Ну, ну, где? Если, ну если все по плану пойдет, как ä, ты мне писал, то или немножко планы сбились. То это значит, у меня или у тебя, или вообще не у меня, не у тебя. Не у меня, не у тебя. А, а нет. Планы, не, ну как бы немножко сбились. Угу но это не туда, куда как бы мы стремились, а это чуть чуть подальше. А чуть подальше? Ты готов на, на, на, на романтическое, ну, путешествие совсем далекое как бы, блядь, там или, или, блин, ты, при, или я я я видишь я вот <музык> да я понял я понял или ты прилет... я, я сляли до конца слушайся не... да или ты прилетишь туда куда мы договаривались то прилетишь туда куда мы договаривались ну, можно Ягодка, ягодка. Все на связи, да. давай. Брат, давай. У тебя есть там вот WhatsApp, который нет ни у кого. Ну и вот эта вся хуйня, ну короче найдем все. Все, договорились. Обнял. Обнял, мэндагу. Как тебя отключить, ты блядь? Я хуй знаю. Я никогда бутон не отключаюсь. Да, в романтическое путешествие собираемся с человеком, и с его дочкой просто... А вот смотрите, как только протречок зашел в куплет, сразу уже 7300. Я не думаю, что это из-за того, что я с Тасяну потянул прямой эфир. Блядь, это опять с одной колонки, с одного телефона, перекидывает на другой телефон, блядь. Ну вы понимаете, из кого все... То есть если бы не всеми любимая наша вот эта пизда, Всеми любимая при этом, то есть всеми нелюбимая, я бы сказал. То есть я бы даже сказал, никем нелюбимая пизда, никогда, походу. А для меня это, ну как бы, я просто, ну поняли да просто пизда, блядь, для меня. Это минимум слов, которые я могу, блядь, про нее ну, рассказать. Так вот, сейчас я попробую подключить. И заценил кусочек нового трека, и, блядь, пойду спать, потому что мне уже, наверное, пора спать. Потому что скоро вставать, часов в шесть, вечера да, надо вставать. А? Мы следующий раз перенесем на пятницу. Я думаю, что свет не отключит. Если, если обычно свет здесь, то его включат у вас у мамы поярче. Чего хотелось? А, музон включить. -ду -ду -ду. -ду -ду. Так, вот это уже mm -hmm. хорошо. И сразу вот так вот что ли? Но все дело в том, что если я открою этот телефон, то вы охуете. Ну вы и так, и так охуеете. Открою я телефон или нет? Представляешь, сколько номеров мне, блядь. Ты, ты не ты, ты, ты представляешь, сколько номеров мне, блядь? Поз... То есть, эта пизда сняла мой номер в интернет. Я отец Яны, мне пишет. Чел такой, что с таким... Такой, со, со, со слаща он еблом. Ну, то есть, я не знаю, вам видно или нет, но вот, вот это все, это... Большинство из них... Это шлюхи. Ну, тупо шлюхи, большинство. Это, это когда эта пизда сняла слила мой основной номер, ну и смотрите вот на эти кратского этих шлюх, они все продолжаются, это я уже вниз пошел, окей? Но это ни о чем не говорит, нет? Этого педагогубного, во-первых, ну просто шлюхи, то есть у меня этих номеров нету, а мне просто приходят сообщения, знаете как, ну те у кого есть iPhone, у блядь, у тех кто хоть чего-то блять добился в жизни, есть iPhone. Хоть какой-нибудь, хоть, блядь, не знаю, но главное, чтобы не третий, понятно, хотя бы, ой, извините, у меня здесь просто такая картина трепетная. Это моя очередная девушка с моим очередным или неочередным ребенком, да, У какой по счету-то у нас твой? Ну, а, стоит. нет, ну у нас с был это первый, давай. Да, да. Это Яна просто была из Екатеринбурга. Она правда родила от меня. И мы взяли это, это, это, мы сделали тест. Как называется? Мы сделали тест Гнк. Но у нее даже ДнК можно не брать. Можно тест просто ГнК ей сделать, при этом у меня все будет гораздо спокойнее в этом плане. Я боюсь курить там. Я боюсь здесь. Ну, Далеко пойдете? Далеко пойдете, я думаю. Алло, говорю. Как бы у меня не Алло. Ну, если я как бы совсем захочу спать, то вам лучше вообще моих шуток не слушать, потому что им нет тогда предела, блядь. Ну тебя хотя бы можно показать? А то они думают тоже там, чтобы не было сами. Я хотел ну, хули показывать, блядь. Пензер. Пусть голову морочит сначала. Так вот, ну, блядь, зажигалка всего лишь нужна. Да. Хотя она у меня в каждом кармане, мне кажется. Одинаковые, да, какие-то все? Да. Угу. Я просто думаю, зажигалки производить Люганку. Вот сейчас вот выбираю форму, какую-какие лучше там сжигаются кремень. Не хотите никто вложиться в зажигалки любым. Если кто хочет, это инвесторы, все предложения к Насте. За большие деньги много зажигалок я готов сделать. Шучу. Я присяду вот так вот, да? Ну, я просто везде. нью йорке я в Нью-Йорке живу. Его развезло, блядь, пишут. Но зато вас не развезло всех там. Какие же дьоты, блядь, никогда его развезло наконец-то. То есть ты мне дала эту хуйню, похоже, там точно Манага. <свистит> Чего здесь пепельницы нет никакой, почему у тебя там есть пепельницы? <свистит> Ну вот а как вас станет пять тысяч, я отключусь. как вас станет шесть тысяч, я еще подумал, ставить вам трек или нет. Если вас станет пять тысяч, то я пойду курну банга и лягу спать грустно. А если вас станет шесть тысяч, то я поставлю маленький кусочек нового трека, но, наверное... Да, Дим, я писал тебе. Ну, видимо, не вовремя, блядь. Наверное, просто нормальные люди спят в такое время. А я тут какой-то гуф написал просто, блядь. Или позвонил даже в два часа ночи. Ну, просто хотел заехать за там. Ну, за всеми ингредиентами, как бы. Кто? Да ладно, слепаков себя, если ты афишел. А нет, не того я вызвал. Жизнь отмена. Блять, опять отмена. Она, это видимо не Слепаков себе Афишил был, хотя я был готов даже пойти на Камеди скорее, чем на Пусть Говорит. Но вот я тоже про Капона думаю, что не нужно, надо его снять. Сэм как не знаю neste ias dizer sempre, mas É pede a já Уже нормальная связь. Все, опять. где будет у тебя нормальная связь, прям чтоб ты был уверен, что у тебя нормальная связь, ты позвони, просто, просто в одно время, 8 утра девять сорок, все, я пошел спать. А выходить так, послушайте, я понял вас. Блядь, mm -hmm. это очень сложно, очень сложно. Сейчас что-нибудь попробовать на телефоне найти, на который мне легко ягать шлюхи со всей стороны, <сех> которых я просто скинула, ну, трек, как Тина, привет, дай с тобой хоть Ну Вот я думаю, что хотя бы эта девушка подойдет. Если она не подойдет, то, ну, не знаю, что должно, кто еще не подойдет. Отклонила ты меня, Тина, ну ладно. Я это припомню тебе. Не припомню, конечно, Тим, но ты лучше выйдешь со мной на прямой эфир. Потому что мне это нужно больше, чем... О, пожалуйста, да. Даже если ты не накрашенная, ты можешь мне просто поговорить со мной, если ты стесняешься передо мной показаться не накрашенной или там муж рядом, да, муж тоже меня знает, ну, ну Тин, Тин. Ой, господи, даже Тина не походит, не вызывается напрямую ну, сверх. привет, Кальмар, хочешь с тобой хотя бы про не вызывается. Ну, вообще, конечно, лучше бы стены. но, в принципе, Блять, кальмар, вот смотри, блять, привет, братан, блять. Что со связью влег а я просто живу знаешь сам где а -а -а. И, и сижу прямо около роутера то есть мне или роутер надо ставить блядь, получше или мне кто-то я уже, уже боюсь думаю что ты сделал с роутером и вообще у меня у телефона нету сотовой связи никогда понятно ты как да нормально после работы пришел в, смысле, в 9 утра ну да, я в ночь работал. Я понял. Ну, ну так, нормально все. Ну да, у тебя как? Ну по-разному. Сейчас Час но вообще заебись. Ну отлично, отлично. В общем, как бы заебись. Знаешь, в тонусе держу. Ты спать Блин. ложишься? Да не, я вот думаю, можешь пивка сейчас выпить. Блядь, не, да вот это мой, не говорю. Я вискак пью. У меня же, нет, у меня он вот пивас только. Давай, чокнем. давай, чокнемся хоть. Давай, открой пивас и чокнемся, с тобой так. Давай, и, давай. И, и, и, по, и продолжим пропагандировать алкоголь в России, потому что это классная тема. Давай, за алкоголиков давай, тогда, давай. да? За алкоголиков, блядь, нормально. Да, за лукашей утренних. Да, за, да. С утра заебись бухать. Вообще охуенно, я обожаю. Ну, у нас с тобой есть опыт, да, когда надо бухать, когда не надо. Бухать вообще... Ну, всегда хорошо. Бухать хорошо вообще, да? Ты сейчас там с кем? С БП? С Эдгаром? С каким БП, блядь? Не, Ну, Эдгар со мной, но... С кем ты спросил первое? БП, Денчик. А, Денчик. Он, по-моему, в Питере или, может, в Москве. Я не помню. Ну, то есть я не знаю, где он. Где Эдгару привет передавай. Ну, Эдгара, я мне кажется, увижу через пару часов. Ну, от меня привет ему передавай. Ну нет, нет, я от техника передам привет ему. Хочешь? Нет, техника не надо. Ну я... а можно от тебя передать? Я понял тебя, да. Я, в принципе, я с тобой согласен. Чё, альбом-то у тебя будет новый? Не. Зачем? Нет? Так он же никому не нужен. Я буду слушать. Ну все, тогда, тогда будет. Тогда будет. Тогда будет, кальмарчик. Блядь, ради тебя только выпущу. Давай, ладно, я, я сейчас, ну приехал. Давай на связи, Лех, хорошего дня тебе. Давай связь, не, хорошего сна мне, скорее. Хорошего сна, на связи, давай. Давай обнял, давай. Обнял взаимно. Ай. -а -а. Вы наверное все еще ждете? Дин, дин, дин, дин. Это вы представляете, если меня так с одного бокала вискаря так развозит развозят? Да, женя, кальмар не тупит вообще, кальмар наш, снега, ты где-нибудь найди вай-фай и, и позвони мне на тот телефон, ты знаешь, на какой, блядь. Ладно, я пока еще там не сплю, чуть-чуть, полчасика пойду, наверное, поду и немного банга. И, ну, если а, это я на Wi-Fi ты в эфире, ты говоришь? Он не хау. пожалуйста, хватит лайкать, блять, телки, хватит лайкать. Так-так, я забыл поставить трек для своих таких любимых слушателей. Но мне кажется, что сегодня этого не произойдет. Хотя вполне может. Я не понимаю просто, где все это. Сейчас я найду, где это, чтобы вы все видели, среди чего я это все ищу. Но это вот то, из-за чего я страдал и страдаю. Это мелочи. Надо найти просто. Тот аккаунт, блядь, как это называется, куда блядь, я скидываю свои новые треки. А это все шлюх, шлюхов, ну, шлюхов, шлюхфонс.